Привет, мой дорогой друг! Я очень рад тебя видеть на своем канале. Я собираю по интернету очень интересные видео, собираю их в одну кучу и выкладываю на своем канале, поэтому подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Гибрид татуи пирсинга. В наше время татуировки пользуются очень большим спросом, но есть клиенты, которым этого недостаточно, и они совместно с татуировками вешают пирсинг себе на тело. Рисунок на теле дополняется пирсингами, пластинами и другими металлическими изделиями, что, я не знаю, ну неудобно, наверное, ну или просто полный пиздец. Это же просто ебаный пиздец! Скаринг, или просто по-русски шрамирование. Некоторые люди делают шрамы, которые остаются на всю жизнь, а некоторые платят миллионы долларов, чтобы избавиться от каких-то шрамов на лице, на теле, неважно вообще. Остановитесь! А еще данная процедура больнее татуировки раз так в 10. Если у кого-то из вас отсох мозг и вы хотите это сделать, то запомните, что это останется вам на всю жизнь. А у вас есть шрамы на теле, от которых бы вы хотели избавиться? Пишите в комментариях. Тату на языке. Помните, раньше был бум на пирсинг языка, потом он сменился разрезанием языка. Люди разрезали язык, чтобы он был похож на змеиный. Теперь люди делают татуировки на языке. Они их закрашивают полностью в цвет, делают рисунки, делают с языком все возможное, чтобы люди их замечали. И о них постоянно говорили, звали на телепередачи. Ну теперь ждем новую выскочку какого-нибудь еблана и что-то новое с языком. Пирсинг. В наше время никого не удивишь кольцом в носу или серьгой в ухе. В Бразилии есть по-настоящему король пирсинга. Только представьте, у него на лице более трехсот металлических изделий которую он проколол и вставил, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса. А как вы относитесь к пирсингу на лице? Пишите в комментариях. Стретчинг. Это когда люди разрезают мягкие ткани, вставляют туда кольца, и со временем меняют эти кольца на больший размер. Тем самым люди растягивают мочки ушей, а также нижнюю и верхнюю губу. Данное пристрастие пришло к нам с Африки, но хули не только же в Африку ввести новые технологии, на но с Африки что-то забирать. Раз там нет денег, то вот обычаи. Тату глаз. Если нормальный человек хочет изменить цвет своих глаз, то он просто идет покупает линзы. Некоторые ебанутые люди пигментируют глаза хирургическим путем. Есть зафиксированные случаи, когда люди теряли частично или полностью зрение после пигментации глаза. Если операция пройдет успешно по пигментации глаза, то человеку повезло, ну а если же нет, то будет «Мам, где мои носки?». Человек-кот. Эта женщина настолько сильно любила тигров и кошек, что она изменила свою внешность. Вы посмотрите, она изменила губы, вставила импланты, уши изменила, зубы изменила, а также сделала операцию на глаза, вы посмотрите, какие у нее зрачки. Тем самым эта женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса. Поздравляем. Пиздец, ну есть. Ебать. Ну и напоследок у нас туннели. Туннели у нас похожи со стретчингом. Они делаются в ушах, в носу, в щеках, в нижних, верхних губах. Некоторые из них просто поражают своими размерами, а через некоторые можно увидеть даже язык или зубы. Самое смешное то, что человек с туннелями в щеках или в губах, чтобы покушать, ему надо оставлять импланты. Ну, по-русски говоря, просто затычки пихать себе в ебало. Увидимся в новом выпуске. Всем пока. Я называю это очень просто. Фу, блять, фу,